Как для скребетишки с вами Эльмидой, и это у нас, э, ну, как бы, прохождение карты, и у нас тут э, очень интересно, ну, короче, да, я сегодня буду репортером. Срочные новости. Сегодня 25 апреля было закрыто очень жестокое скотобойня, на которой убивали людей. Полиция спешит. Не спешит делиться с тем, чем конкретно занимались скотобойни на люди. Думаю, что убийство людей... Ну, короче, тут-то, походу, закончено. Я буду дальше что-то смотреть и репортировать. Я же репортер. Так. Фух, ну и сложно, пипец. К этому месту попасть. Зато какой репортаж будет. с Скотобойни, где убивали людей. Так. Так, теперь и закрыли... Можешь спокойно ходить и изучать все великолепно. Так, эээ... Это что? Это какой-то животный? Так, эээ... Ладно, не нажимается. Так, стоп, а ты что такое? Стоп! А я могу? Блин. Как мне выбраться отсюда? Может, ну, вряд ли паучинам не поможет. Ну, я попытаюсь сейчас найти выход. Стоп, что? Я сделал вот так вот, посмотрел. вот тут сундук. Так, ну, паучин заберем, там будем... Ой, дневник я уже смотрел. Вот так вот поставим, откроем. ну, тут пилец свиней видно. Так, опа. Кром Ладно, откроем, будем убегать. Э, ну, подождите-ка, а это ж не считает то, что я убежал? Потому что по дневнику тут вот написано, что будет, и нельзя убегать. Ну, ладно. я. А сейчас мини реклама Просто открыли, я не убежал еще. Там что-то есть, мне кажется. Оп. Вы нашли фрагмент DLC. Ничего себе. Так. Эээ. Кац. Прикольный. Тя тут это... Стоп. Это череп человека. Ну все, Сразу в тюрьму. Что тут париться? Двери отключены. Кто открыл двери вам? Же... Вам же говорили. Уже действуем скрытно. В смысле? Кто это? Ладно. Пусто. Пусто. Yep. А чё тут, подождите, а кто вообще создает паркур? Нет, это не. Это не было так. Оп-оп. А подожди.. Не, действительно, кто создает паркур? Кто паркурит по.. по вот этому, по скотобойне. за. Ну, ну кто будет так. Ой. Блин, там стекло я не заметил просто. Ну ладно. Опа-опа-опа. Такое чувство, что тут что-то было. Ну ладно. Так. так э, ну тут ничего интересного нет. Стоп. Вот это интересно. Сюда я не могу пройти. Э -э, оба на все будем открывать искать ключ не кажется, что вы где-то вот здесь ну ладно его нет mm -hmm. ну это не ключ ну спасибо э -э, ковер Опа на... Так, вот и ключи. Mm. Не, ну я действительно не думаю, что я забегаю. Это же как. Просто я хожу. Верно, верно. Мне что-то ключи дают, и никак я никак их не взламываю. Так, что у нас тут? -то? Понятненько. Сейчас мы идем на правую сторону. Ух ты! Ну, пойдем нажмем на кнопочку. Ну ничего не случилось. А тут тупик. Ну, видимо, нам вперед надо. Оба на это что? Какие-то отходы тут. И вот вот теперь это похоже на, на, на настоящий вот это. То, что я куда-то сбегаю. Так что мне дали э, кирку, чтобы что-то поломать. Я не думаю, что поломать это открывать. Знаете, оказывается, я правильно в первый раз и шёл, только мне надо было кирку взять. Опа. Так, и эм... Забарик танкируем. Что то можно сделать? Или подождите-ка... неправильно. неправильная. Шёл, а мне надо назад. Ну, еще посмотрим. Да... Оказывается, неправильно шумнуло. Это не важно, тут нет ничего Стоп, тут нет ничего Ну да, тут все пусто, похоже на парк, Который идет нику... Нет, ведет куда Так, все Ай-яй-яй-яй-яй Подпалили Я себя подпалил так, ладно, я вот сюда поставлю и пройдем. А тушки! Так, эээ, тут -то, стоп. Вот тут что-то есть. Или мне кажется, ну там что-то есть. Не, ну там что-то же еще есть. Ну там есть. Ну там есть это точно я знаю оба опуху ты открыл дверь блин а я думал какая-то опять дело все дадут а мне дверь открыли Не, ну так честно ну ладно так и э, смысл а я на каком ну давайте на третий этаж тебе туда не надо ну ладно что за из не в том, это очень странно. Ну, в принципе, согласен, со мной. А, ну, знаете, в подвал там чисто, а за едой сходить это круто. Поэтому не сильно так странно. А, что за И вы думаете, я вам поверю? Да вы все мясники, с тобой звери. Я поймались по-лично, ты стоял перед могилой, ты, окровавленными руками, все улики указывать на тебя, а ты еще несешь этот бред, судья. И так, за убийство трех человек, с собой же все, так как вы также отказались признать ему и не слечусь, и приговорились к смертной казни. Спасибо за прохождение карты, Надеюсь, она тебе понравилось если ты внутри, ты мог собрать фрагменты DLC и открыть дополнение ну блин меня короче убили за то что я просто исследовал поняли вот я чисто такой так и репортер все на камеру снимаю меня убили ну ладно всем пока пока с вами был я шемидал